Игорь Мерлин представляет. Всем привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. И сегодня мы присутствуем на нашем очередном созвоне нашего курса, который называется «Терминатор денежных потолков». И на этот созвон приходят те, у кого есть вопросы, и эти вопросы мы с вами разбираем. И прямо с этой секунды можно задавать вопросы те, кто у нас пришел. Добро пожаловать. Итак, кто у нас? Олеся. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела спросить вот такой вопрос по последнему последнего видео. Вот вы сказали, что когда ну, долго что-то не получается, уже теряется... Желание, что ли, то есть девушки цели угу. раз не получилось, два не получилось, уже на третий раз руки опускаются. Не могли бы вы немножко подробнее рассказать, как вот это, это преодолевать? Как преодолевать? Ну, здесь есть несколько вариантов, я об этом рассказывал на курсе, но сейчас я зайду немножко с другой стороны. Нужно понять... Почему так происходит, что что-то не получается, и кто в этом виноват? Конечно, с одной стороны, можно сказать, что э, виновата соседка, э, там, виноват какой-то президент какой-то страны, виновата погода, кошка заболела и так далее. Другими словами, можно съехать с темы и найти виновного. Это всегда Люди делают, находят на стороне какого-то виновного. То есть кто виноват? Некий объект, из-за которого все происходит. Но на самом деле это не так. На самом деле надо себе задать вопрос. Вопрос. Во имя чего я этим занимаюсь? Один из моих наставников, он всегда говорил, он говорил, Игорь, прежде чем что-то начать делать, Задай себе вопрос, во имя чего ты этим занимаешься? И если у тебя нет ответа на этот вопрос, поверь, ничего не получится. Если мы немножко вот это отставим в стороне и немножко проанализируем, что это за такой вопрос, во имя чего? Другими словами, есть вопрос некой мотивации, то есть если у меня мотивация этого сделать, это сделать? Например, если я очень хочу, я уже этот пример приводил много раз, самый мотивированный человек – это тот, который хочет в туалет. Да? Он не будет говорить «я слишком стар, чтобы снимать штаны», да? или «у меня нет сил, чтобы присесть на унитаз». Да? Он, не будет, он просто делает. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть некая внутренняя мотивация, которая позволяет не замечать это все. Опять-таки, помните наш метод, который мы все время используем, он простой и эффективный, метод весов. И э, здесь мы все время кладем разные вещи на эти весы. Ну, например, э, что будет, если я это сделаю, и что будет, если этого не сделаю. И смотрим, что перевесить, что для нас важнее, что для нас важнее. И, ага, вот если я не сделаю, да, то будет вот это, а если сделаю, то будет вот это. И тогда вот эта сила мотивации, она как бы перебивает отсутствие энергии, то есть она уже сама дает эту энергию. Как раз в шестом уроке подробно-подробно я про это говорю, Подробно описываю все с примерами. Вы просто еще не дошли, наверное, до шестого урока. В шестом уроке как раз подробнейше будет разобрано все это. И плюс то, как поднимать эту уверенность в себе. Понятно, Оксана? Олеся, вы, извините, Оксана. Да, да, смотрела. И про уверенность смотрела, очень понравилось. Про уверенность вообще прям здорово. Вот. То есть шестой урок вы прошли, да? Да, ну один раз только вот. А, нет, нормально. Не, не два раза еще пока. Вот там я подробно рассказал. Подробно рассказал, как раз все. А что еще можно? Мне кажется, да. здесь еще извините, здесь еще немножко включаются такие, как это сказать, вторичные выгоды, что ли? Из серии, если это не получается, что, значит мне как-то это где-то выгодно, да, и, да? То есть сама получается как я говорю, сама себя да? ну, знаете, я вам рекомендовал никогда себя не называть врагом не ругать, не как-то там себя гнобить, нельзя себя это делать, просто вот случилось случилось, ну да, вот так произошло, себя гнобить нельзя так же, как и других что касаемо еще одного подхода вот к этой теме где, где у нас мотивация страдает Значит, необходимо делать мотивацию сложную. Я про этом в курсе ничего не говорю. Это, это уже, что называется, продвинутый уровень. А что такое сложная мотивация? Это когда несколько целей, они как бы связываются в одно целое. Это следующее. Например, человек говорит, я хочу дом. Он говорит, я хочу машину. Я хочу путешествовать. Ну, казалось бы, эти цели, они никак с собой не связаны, да? Только по количеству затрат на эти цели. Там Затратил на дом столько денег, столько на машину, столько на путешествия. На самом деле, если это связать в единое целое, то получится следующее. Я людям обычно говорю, тебе не нужен дом, тебе не нужна машина, тебе не нужно путешествовать. И люди такие говорят, Как? Как это так? Я же вот, это же моя цель, дом. И когда мы начинаем выяснять, я уже на одном из занятий рассказывал, начинаем когда выяснять, получается следующее, что человеку нужен не дом, а ему нужны ощущения в теле от того, что он в этом доме проживает. То есть какие-то удобства, да, то есть не во дворе удобства, да, а как у нормальных людей. И человек испытывает удовольствие некое. Ему не сам дом нужен, а ему нужны некие ощущения от пребывания в этом доме. И если мы с этой позиции зайдем, у нас получается следующее. У нас, когда, например, новый дом кто-то купил и в нем проживает, то получается, что одни ощущения. Когда еще там же машина моей мечты стоит, еще накладываются ощущения. И когда... Я путешествую – это третье ощущение. Получается, все они вместе как-то, эти ощущения. Если это все объединить, то получается такая картина. Получается картина маслом, что это не отдельная машина, не отдельная квартира, дом, путешествие. Это получается, что все вместе некий образ жизни. Другими словами, я Выбираю себе некий образ жизни. Например, если жил в однокомнатной коммуналке, то теперь живу в трехкомнатной квартире отдельной. Или живу в пятикомнатной квартире отдельной, теперь у меня загородный дом. Другими словами, качество жизни изменяется. Первое, что она делает, изменяется в моей голове. Так вот, когда у нас вот такой комплексный подход... И мы, например, что-то делаем, ну, например, вот не получается что-то с домом, да, не получается там как-то купить, оформить, еще какие-то есть вещи, и человек, когда начинает это делать, бьется, бьется, бьется, бьется, устает, и, и все. Он становится овощью, перестает что-то делать. Но когда он понимает, что это только часть образа жизни, Тогда мы переключаемся на другое. И я себе говорю, да, я себе говорю, что вот теперь я переключаюсь на автомобиль. Сейчас дом пока там, пока пауза, на паузе. А что, я хочу ездить на красивом красном Мерседесе SLK320? Хочу. Тогда я переключаюсь туда, фокус внимания туда, и я начинаю... Что-то происходит, тогда я говорю, о, а я поеду... Пока там машина и пока там дом, пока на паузе, я поеду-ка я в путешествие. И поеду я подальше куда-нибудь, в Гималайи, там Поеду медитировать. Но понимаю, что желания и возможности не всегда совпадают. И тогда я говорю: а поеду-ка я просто в Подмосковье, да? Куда-нибудь на Пироговское водохранилище. Это, конечно, не Гималай, но вода есть, да. И вот таким образом мы вот этот образ жизни как бы держим все вместе, но внутри мы можем как бы перемещать свой фокус внимания с одного направления на другое. И тогда получается следующее. Если сейчас мне с этим домом тяжело, а с машиной как-то вот получше, и я пока занимаюсь машиной, там и дом на подходе, на подхвате. И получается, что вот фокусом внимания мы все время как-то перемещаемся. И получается, что мы все время мотивированы. Не этим, так другим, не вторым, так третьим, не третьим, так четвертым. А вот это первое, второе, третье, четвертое, двадцатое, сотое, 9725-е, это не что иное, как отдельные маленькие такие ну, может быть, не маленькие, большие, разные мотивации, которые входят вот в эту общую большую мотивацию. Я хочу вот это, хочу. Я этот пример привожу. Когда-то много лет назад, лет, наверное, уже ну, 10 минимум, лет 15, наверное, уже, 13 лет где-то, вот так. Назад мы с командой, значит, поехали, значит, работать вместе под проект, под инфопроект. Это была Украина, город ивано франкивск И вот, значит, из Москвы я был один, они все, Украина там из разных городов, и мы там сняли себе большую квартиру многокомнатную, и там жили, значит, там работали круглыми сутками. И тогда у меня была, вот эти там 13 лет назад, или даже больше, мечта. Я очень хотел... Побывать где-нибудь в какой нибудь теплой стране я никогда Ну, кроме Сочи я там и Крыма нигде не был. И э, тогда э, у меня был там напарник, молодой парень, 19 лет. Вот. Ну как, он был продюсером моим. И я ему говорил, говорю, Макс, вот как видишь, когда у меня глаза гаснут, когда я что-то там начинаю лениться, там что-то не вовремя делать, ты мне... Просто задай вопрос, скажи, Мерлин, ты хочешь под пальмы? И все время Макс этот задавал мне вопрос, когда я уже там, что-то мне там уже совсем, совсем все надоело, и то не хочется, встал я где-то на чужбине, вот там жить в этой хате, там постоянно вот какие-то, короче, работа, работа. Они там еще экспериментировали, по двое суток не спали или работали только стоя там. Ну, то есть много таких экспериментов таких э, рабочих проводили. И меня это уматывало. И, и я уже такой Макс подходит и говорит: Мерлин, надо записать там какие-то видео. Я говорю, Макс, слушай, а... отвянь от меня, я устал. Он говорит, ты под пальмы хочешь? И тут такой эффект получился, что я понимаю, ради чего. Помните, я вначале говорил, во имя чего я этим занимаюсь. И тогда я понял, что я под пальмы-то хочу. Раз я хочу под пальмы, значит, надо сделать вот это, эти видосики записать, этот текст прописать, надо тут выступить, надо то, все, пятое, десятое. И я понимал, что вот это маленькое дело, записать там эти видосики, Помню, записывали про мужской мультиоргазм. Это составляющая вот этого большого целого под пальмы. Под пальмы, чтобы я уехал, мог уехать под пальмы. Ну и потом уехал на три года под пальмами, жил в разных странах Юго-Восточной Азии. Вот я о чем говорю, Олеся. То есть вот нужно, чтобы... Вот это малое, ну, как говорил один из моих наставников, он сказал, что малое нуждается в большом, а большое нуждается в малом. Так вот, малое, вот эти маленькие цели, машины, квартиры, пальмы, вот это все, оно складывается в большую цель, то есть в другой образ жизни. А этот другой образ жизни, он не может измениться и быть таковым без вот этих маленьких целей, те же Пальмы, машины, квартиры, там, отпуски, какая-то шуба, сапоги и что-то такое маленькое. То есть вот это как бы звенья одной и той же цепи, когда одно тянет за собой другое, другое, третье, третье, пятое, пятое, десятое. И вот таким образом получается некий такой охват. И вот в этом охвате мы с вами и живем. И, как говорится, мораль сей басни такова, что необходимо... Видеть вот это целое, вот это целое. Угу. Гляжу с тебя как в зеркало до головокружения, да, как было в песне. Вот это целое. Но в том числе видеть и маленькие детальки, из которых оно состоит. И держать основной фокус, внимания на том, что я хочу вот так. Не так, как сейчас, а вот так. Такой образ жизни хочу. Но чтобы эта хотелка... У меня случилось, мне необходимо вот эти маленькие-маленькие-маленькие-маленькие сделать, вплоть до того, что там, там сделать ремонт в квартире, пока я до большого доберусь, мне надо, чтобы мне было удобно. Да? Или пока куплю вот такую машину, чтобы мне было там, для работы, больше денег заработаю. То есть вот, вот таким образом. Такой спич Олеся. Ну, да, я поняла, очень интересно, вы рассказали, вот, хочу брать это внимание, прям здорово, спасибо. Пожалуйста. Вот, ну что, тогда, раз у нас сегодня такая короткая встреча, вот, Олеся, если вопросов нет, тогда мы, пожалуй, на этом закончим. Хорошо. Нужно, нужно, нет, я еще спасибо. пару слов добавлю, хорошо? Да, давай, Станислав. Да. Олеся, это с, немножко с практической точки зрения. Вот. Да. А, знакомая ситуация, когда не получается, руки опускаются. Задайте себе вопрос, а почему это должно получиться? И действительно ли оно должно получиться? То ли вы делаете вообще? Вот в чем дело, в чем бывает. Очень часто кажется, что сейчас вот сделаю вот это потом вот это по плану все хорошо идет все распланировано а там какой-то один маленький затык одна какая-то мелочушечка которая не дает двигаться всему остальному знаете эффект бутылочного горлышка узкая вот это узкое место надо просто один раз разлить посмотреть на это с разных сторон как это можно сделать по-другому чем можно заменить да? не долбиться в одну, в одну часть она может быть стальная рядышком кирпич. Это может, проще кирпичик пробить. Вот. Да. И тогда все пойдет. Это вот с практической точки зрения. То есть разобрать этот момент на части, разложить, почему не получается, что не получается, что я делал и к чему это привело. Как это можно сделать по-другому. И тогда должно получиться однозначно. Спасибо, Станислав. Но это, как говорится, отдельная письма, песня про инструментарий. Ну вот правильно, правильно, ты заметил, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Да, что-то Штирлиц шел по центральной площади Берлина, все на него оглядывались и он удивлялся, вот что в нем могло выдавать русского разведчика? То ли Буденовка со звездой, то ли волочащийся сзади парашют не мог понять. Вот и здесь опять-таки вот, хорошую, хорошую тему Станислав затронул, что необходимо постоянно анализировать. Анализировать. И анализировать не только, что не получилось, а что получилось. Что я сделал, чтобы оно получилось. И что здесь изменить, где не получается, чтобы оно тоже получилось. Вот. То, что очень важно. Вот. Ну, я думаю, на этом хватит сегодня. Да, друзья? Да, все, спасибо да, большое. Все, спасибо. Всем пока-пока. До следующих встреч. С вами был Игорь Мерлин и, конечно, Станислав. С нами был Назаров. Всем пока.